Пацаны, блять, полная боевая нахуй, ебалом не втыкать нахуй Давай, шаман Да работы нахуй Погнали, Мишаня, давай Давай, давай, давай Есть Пошел Да, да, да, прямо в посадку шьешь Давай Ох, хорошо. Дрон. Дрон? Да. Ты туда залетал Нормально, да? Да,